Процесс номер 22. Подъем по эмоциональной шкале. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы чувствуете себя плохо и не можете это изменить. Когда с вами или с кем-то из ваших близких произошло нечто, выбившее у вас почву из-под ног, кто-то умер, от вас ушел любимый человек, потерялась собака и тому подобное. Когда вы желаете выйти из кризиса? Когда у вас обнаружили серьезную болезнь? Когда кому-то из ваших близких поставили пугающий диагноз? Когда ваш ребенок или близкий человек переживает глубокий душевный кризис? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент Процесс подъем по эмоциональной шкале будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 17 гневом и двадцать вторым: страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Итак, контраст помогает определиться желаниями и предпочтениями. И, даже если вы никогда не произносили своих желаний вслух, источник слышал их. Все до единого. Неважно, были это сильные или слабые желания, источник ответил на каждое, и Вселенский управляющий, зовущийся законом притяжения, предоставил вам все возможности, обстоятельства, условия, людей и так далее для их воплощения. Другими словами, вы просили, получайте. Но вы должны суметь все это получить. Помните, На свете не существует никакого нефизического источника зла или болезни. Есть один только поток блага, который постоянно течет к вам, несмотря на то, что вы порой оказываете ему сопротивление. Он никогда не изменяет своего течения. Ваши эмоции — это проводники, помогающие понять, открыт ли для вас доступ к благу. Другими словами, чем лучше ваше настроение, тем меньше сопротивления вы оказываете, и наоборот. Чем хуже вы себя чувствуете, тем больше закрыты от потока. Процесс подъем по эмоциональной шкале поможет вам, независимо от того, где вы находитесь, что чувствуете и как складывается ваша жизнь, понизить уровень вибрационного сопротивления и тем самым усилить состояние принятия. Чувство облегчения, которое вы начнете испытывать, будет свидетельствовать о том, что вы постепенно начинаете избавляться от внутреннего сопротивления. Мы поможем вам понять, что сознательное творение подразумевает целенаправленные достижения определенного уровня эмоционального состояния. Например, когда у вас мало денег, вы хотите, чтобы их было больше. Но нам нужно, чтобы вы поняли. Вам необходимо преодолеть дистанцию не между отсутствием денег и их наличием, а дистанцию, лежащую между чувством неуверенности и уверенностью. Как только вы начнете практиковать мысль, от которой почувствуете себя более уверенно, деньги придут к вам. Когда вы больны и хотите вернуть себе здоровье, вам надо идти не от болезни к здоровью, нет – вы должны преодолеть путь от страха к уверенности. Как только вы начнете практиковать мысли, от которых почувствуете себя более уверенно, улучшение самочувствия не заставит себя ждать. Когда вы одиноки и хотите встретить близкого человека, то должны пройти расстояние не от одиночества к партнерству, а от ощущения ненужности к чувству радостного волнения и удовлетворения. Когда вы привыкнете к этому чувству, любимый человек обязательно окажется рядом с вами. Вы можете говорить, я хочу новую машину, но Вселенная слышит, мне не нравится машина, на которой я езжу сейчас, мне стыдно за машину, на которой я езжу. Мне неприятно, что у меня нет машины получше. Я завидую, что у моего соседа машина гораздо круче. Я злюсь от того, что не могу себе позволить приобрести новую машину. Вы можете говорить «я хочу быть здоровым», но Вселенная слышит «меня беспокоит мое тело». Я разочаровался в себе. Я волнуюсь за свое здоровье». Я боюсь, что у меня появятся те же проблемы со здоровьем, что и у моей матери. Злюсь на себя за то, что не следил за собой получше. Вы можете говорить «хочу найти другую работу», но Вселенная слышит. Я злюсь, что мой работодатель не ценит меня по заслугам. Мне скучно на этой работе. Мне не нравится моя зарплата. Я чувствую себя подавленным из-за того, что меня никто не понимает. Я перегружен работой. Все желания возникают по следующей причине. Люди полагают, что будут чувствовать себя лучше, получив эту вещь. Когда вы осознанно определяете текущее состояние своих эмоций, вам становится намного проще понять, куда они могут привести. Вы легко можете выяснить, помогают они исполнению желания или, наоборот, уводят прочь от него. Если вы начнете двигаться в направлении улучшения состояния духа, то все, чего вы хотите, незамедлительно последует за этим. Приведенный ниже список основных эмоций – смотри также главу 22, начинается с тех, которые оказывают наименьшее сопротивление источнику. Если эмоции обладают сходными вибрациями, то мы ставим их в один ряд. Список начинается с эмоций, открывающих абсолютный доступ к исходной энергии, и заканчивается теми, что оказывают источнику наибольшее сопротивление. Наиболее позитивными в этом списке являются радость и могущество. А в конце шкалы вы найдете эмоции, которые можно отнести к числу самых негативных – депрессию и бессилие. Название данные эмоциям, нельзя назвать очень точными, поскольку люди порой описывают совершенно разные ощущения одними и теми же словами. И наоборот. Тем не менее, Вселенная реагирует не на слова – она отвечает только на вибрационный посыл, который в свою очередь напрямую зависит от вашего эмоционального состояния. Таким образом, не столь уж существенно подыскать для эмоций правильные названия, но сами чувства играют в вашей жизни огромную роль. Еще важнее найти возможность поднять себе настроение Другими словами, основная цель данного процесса состоит в том, чтобы найти мысли, которые принесут вам чувство облегчения Шкала эмоций выглядит приблизительно следующим образом Первое. Радость, знание, могущество, свобода, любовь, благодарность Второе. Страсть Третье. Энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое. Позитивные ожидания, вера. Пятое. Оптимизм. Шестое. Надежда. Седьмое. Удовлетворенность. Восьмое. Скука. Девятое. Пессимизм. Десятое. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. Одиннадцатое. Сметение. Двенадцатое. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование. 17. Гнев. 18. Месть. 19. Ненависть, ярость. 20. Ревность, зависть. 21. Ненадежность, вина, недостойность. 22. Страх. Горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Как заниматься этим процессом? Когда вы чувствуете, что испытываете сильные негативные эмоции, постарайтесь определить, на каком уровне шкалы вы находитесь. Хорошенько подумайте о том, что вас беспокоит, прежде чем давать конкретное название эмоций, которую испытываете. Рассмотрите две крайние эмоции на данной шкале и спросите себя, например, «Что я чувствую? Могущество или беспомощность?». Вы можете в действительности и не испытывать именно эти эмоции, но сумеете определить, какой из них ваше состояние ближе. Например, если ваш ответ будет скорее «беспомощность», то можно продолжить определение, спросив себя «это больше похоже на беспомощность или на неудовлетворенность?». Предположим, вы пришли к выводу, что эта эмоция все-таки ближе к беспомощности. Тогда продолжайте процесс, в себя другим вопросом «это чувство больше похоже на беспомощность или на беспокойство?». Продолжая задавать самому себе вопросы, вы вскоре сможете определить с довольно большой точностью, какую именно эмоцию вызывает у вас та или иная ситуация. Определив свою позицию на эмоциональной шкале, вы можете смело приступать к следующему шагу. Ваша задача теперь – постараться прийти к мыслям, которые бы дали возможность почувствовать хоть некоторое облегчение. Если во время процесса вы будете произносить свои мысли вслух или записывать их, это поможет точнее определить, что вы чувствуете. Когда вы целенаправленно пытаетесь прийти к мысли, которая может принести чувство освобождения и облегчения, то тем самым начинаете процесс избавления от сопротивления. Это позволит вам подняться вверх по вибрационной шкале. Помните, что улучшение настроения означает избавление от внутреннего сопротивления, а избавление от сопротивления, в свою очередь, говорит, что вы все больше и больше открываетесь для принятия того, что является вашим истинным желанием. Итак, используйте эмоциональную шкалу и начните с того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Представьте себе эмоцию, которую, как вам кажется, вы сейчас испытываете. Теперь постарайтесь найти те слова, которые могут перевести вас на другой, более высокий эмоциональный уровень. Например, представьте себе женщину, которая находится в состоянии глубокой депрессии из-за смерти своего отца она ощущает растерянность и сильную душевную боль несмотря на то что отец долгое время серьезно болел и поэтому его смерть не была неожиданной она все равно впала в глубочайшую депрессию испытываемые ею эмоции бессилие и огромное горе являются ответом на то что она фокусируется на смерти на обстоятельствах которых никто не в силах изменить Пока отец был болен, эта женщина почти не отходила от него, но буквально за несколько дней до смерти она совсем ненадолго его оставила. И надо же было такому случиться, что именно в это время отец впал в беспамятство, от которого так и не очнулся. Он умер, а женщина теперь испытывает чувство глубокой вины за то, что упустила последние бесценные минуты, когда еще могла поговорить с ним сказать, как сильно его любит. Когда она испытывает чувство вины, то еще не замечает пусть слабого, еле заметного, но все же улучшения эмоций. Тем не менее, для нее это является важным вибрационным изменением. Потом она обращается к могущественной эмоции ⁇ гневу. Она вспоминает про сиделку, которая была с отцом во время ее отсутствия и испытывает гнев, поскольку считает, что та дала отцу слишком большую дозу лекарств, несомненно, из самых лучших побуждений, из-за чего отец впал в бессознательное состояние. Она осуждает сиделку за то, что та лишила ее последних минут наедине с отцом. Эта женщина пока еще не понимает, что такие эмоции, как, например, чувство вины или гнев, являются показателем значительного улучшения ее первоначального состояния – депрессии, представляющей собой одну из наиболее сильных вибраций сопротивления. Она действительно почувствует себя намного лучше, если станет гневаться и обвинять. Может быть, она даже сможет вздохнуть с облегчением и заснуть. Конечно, было бы во много раз лучше, если бы она достигла этого облегчения осознанно. Но даже если подъем эмоционального тонуса происходит бессознательно, любое улучшение дает вам простор для еще больших позитивных изменений. Когда вы поймете, что гнев и осуждение могут освободить вас от беспомощности и горя, вы сможете быстро подняться по эмоциональной шкале. Сам процесс может занять у вас день или два. В это время вы будете неуклонно подниматься от одного вибрационного уровня к другому, от горя 22 пункт, к чувству вины 21, потом к мести, 18, потом к гневу 17 и наконец к осуждению 15. Вот так, шаг за шагом, вы сможете вернуться к источнику. При этом улучшение эмоционального состояния поможет вам еще больше сократить время, необходимое для достижения самого высокого уровня вибраций. Мы хотим привести вариант того, каким образом эта женщина могла бы сознательно добиться повышения своего вибрационного уровня. Я делала все возможное, чтобы мой отец выздоровел, но все было напрасно. Горе. Я так тоскую по нему, мне тяжело, что его нет рядом. Горе. Как после всего этого я могу помочь маме? Отчаяние. Каждое утро, когда я просыпаюсь, моя первая мысль о том, что папы больше нет с нами. Горе! Я не должна была, не имела права уходить тогда из дома. Вина. Я должна была остаться с ним, чтобы успеть попрощаться и сказать, как я его люблю. Вина. Я должна была почувствовать, как близок он к уходу. Вина. Я потом была рядом с ним дни и ночи напролет, но он уже не слышал меня. Ярость. Ярость. Женщина, которая смотрела за ним, отлично понимала, что происходит. Ненависть. Что бы она почувствовала, если бы я сделала нечто подобное с ее отцом? Месть. Она видела смерть стольких людей, так почему же она не предупредила меня, что конец уже близок? Гнев. Наверное, она все знала, но просто не хотела, чтобы я была там. Гнев. Она дала ему большую дозу лекарств просто для того, чтобы облегчить свою работу. «Осуждение. Как бы мне хотелось попрощаться с ним. Разочарование. Нужно о многом позаботиться, а я ничего не хочу делать. Смятение. Ко многому в своей жизни я относилась невнимательно. Мне нужно все изменить, а то будет поздно. Смятение». Врачи ведут себя бестактно по отношению к семьям больных и умирающих. Разочарование. Для них важнее забрать подушки с кислородом, чем позаботиться о моих чувствах. Раздражение. Хорошо бы проводить больше времени со своей семьей. Надежда. Будет приятно снова окунуться в работу. Позитивные ожидания. Наверняка со временем мне станет лучше. Позитивные ожидания. Не знаю, смогу ли я чувствовать себя так хорошо, как раньше, но я уверена, что мне обязательно станет легче. Позитивные ожидания. У меня так много дел, и я хочу ими заняться. Позитивные ожидания. Я буду с надеждой смотреть вперед, я буду улыбаться и почувствую облегчение. Позитивные ожидания. Я очень благодарна моему мужу, он так помогал мне все это время». Благодарность. Я благодарна всем тем, кто заботился о моих родителях. Благодарность. Я благодарна моим сестрам. Мы любим наших родителей и друг друга. Благодарность ⁇ любовь. Так или иначе, но мы проживаем прекрасные жизни. Благодарность ⁇ любовь. Смерть ⁇ это часть жизни. Знание. Поскольку мы действительно являемся вечными сущностями, для нас на самом деле не существует такого понятия, как «смерть» — «знание». Отец на самом деле не умер, поскольку смерти не существует — «знание». Он там, где не бывает печали и горя — «знание». Это прекрасное место — «радость». «Мне нравится думать, что отец находится там, где его окружает радость и понимание. Радость. Я обожаю свой удивительный опыт жизни на земле. Радость. Я наслаждаюсь пониманием совершенного баланса всех частей сущего. Радость. Как хорошо, что моим отцом был такой чудесный человек. Радость. Все было хорошо. Радость. Все по-прежнему хорошо». Радость. Помните, вы не можете сразу получить доступ к эмоциям, которые сильно отличаются от вашего нынешнего вибрационного состояния. Если вы целый день проведете, предаваясь какой-либо одной эмоции, на следующий день попробуйте найти другую внутреннюю установку, пусть даже она принесет совсем небольшое улучшение. При условии, что негативная эмоция, которую вы испытываете, не слишком сильна, вы сможете очень быстро подняться по вибрационной шкале. Если негативная эмоция пришла к вам совсем недавно, то подъем по шкале также не доставит вам больших трудностей. Но если вы попали под власть очень сильного чувства или оно мучает вас уже довольно долгое время, может быть даже несколько лет, то не исключено, что вам потребуется потратить целых 22 дня для того, чтобы подняться до самого верхнего уровня эмоциональной шкалы. Каждый день вы будете преодолевать еще один уровень, улучшая свою эмоциональную установку. Но 22 дня — не такой уж большой срок, чтобы преодолеть огромное расстояние между беспомощностью и могуществом. Это не слишком высокая плата за новую жизнь, особенно для человека, который долгие годы испытывал горе, неуверенность и беспомощность. Теперь вы знаете, что ваша главная цель ⁇ хорошее расположение духа. Это вселяет в нас надежду, что данный процесс даст вам свободу от негативных эмоций, которые мучили вас долгие годы. И если вы шаг за шагом освободитесь от сопротивления, которое сами того не ведая накапливали в течение всей своей жизни, то вскоре почувствуете, что наступает время больших и радостных перемен.